друзья мои всем привет я вас приветствую на своем канале сегодня сделаю такой небольшой обзор нашей стоянки подошли новые новые автомобили Итак, сегодня я вам покажу и расскажу раз два три четыре есть у нас 4 ноута один из них комплектации медалист также есть у нас все шер и подошел еще один honda fit все вот эти вот автомобили они на продажу а я вам напоминаю мы автомобили покупаем на аукционах японии мы автомобили проверяем здесь в городе владивосток в приморском крае мы автомобили ищем для вас под ключ без вашего участия также вы можете приехать в город владивосток мы организуем поиск автомобиля под ключ более подробная информация по телефону которую вы сейчас видите вот здесь и в описании канала погнали Итак, первый автомобиль это Toyota c, -C буду немного подглядывать, машин много, все запомню, к сожалению, не могу. Максимальная комплектация, клевый, красивый, оранжевый цвет, кстати, это новый цвет, цвет, он пошел в рестайлинге. Оценка 5 баллов, пробег 5000, стоимость автомобиля 1 миллион 770 тысяч рублей. Передний привод, мотор 1.2, передний привод это кузов NGX-10. Сегодняшнее видео будет вот такого вот нового формата. Итак, следующий автомобиль это э, Nissan Note. Стоимость автомобиля 950 тысяч рублей, оценка 4 балла, пробег 59 тысяч, резина зима 19 год. В салоне установлен регистратор. У него есть климат, контроль и система предстолкновения. Друзья мои, я вам также хочу напомнить, то, что в ближайшее время состоится розыгрыш услуги поиска автомобиля на целый день. То есть автоподбор, вы приезжаете, я нахожусь целый день с вами, мы вам подберем автомобиль. Чтобы стать участником, вы должны быть подписаны на этот канал, вы должны быть подписаны на мой резервный канал. Ссылочка сейчас находится вот здесь вот. Данный ноут 4 балла, 2019 год, пробег 71 тысяча, сонары в круг, хромированные ручки, бесключевой доступ, повторители в зеркалах заднего вида, фара, идет линза. Стоимость автомобиля 930 тысяч рублей. но это идет уже комплектация медалист но вы знаете первый раз пришел такой медалист у которого нет кругового обзора вот. не знаю напишите в комментариях встречали вы такие автомобили или нет стоимость данного автомобиля 980 тысяч рублей В комментариях кто-то писал то, что стоят какие-то кречи, ребят, это не кречи, это автомобили конструктора. Какие-то грузовики там возят, какие-то э, сруфы стоят, какие-то крузыки стоят. В общем, это конструктора. Итак, а перед нами стоит еще один замечательный автомобиль, стоит стоимостью 930 тысяч рублей. У него установлена э, летняя резина, он 4 балла и пробег на автомобиле, пробег на автомобиле всего 81 тысяча. еще один всем известный автомобиль это honda fit gk 3 кузов gk 3 кузов это передний привод пробег на автомобиле 63 тысячи 19 год стоимость автомобиля 985 тысяч gk 4 кузов это идет 4 воды также автомобили есть в гибридном исполнении как передний привод а собственно так и 4 воды Друзья мои, показал вам вот такие классные, замечательные автомобили. За более подробной информации пишите мне в WhatsApp. На сегодня будем заканчивать. Всем огромное спасибо, кто за этот ролик подписался на канал. Кто написал комментарий, кто поставил лайк. Ребят, на сегодня все. Всем пока.